Во всем мире аукции готовят пилотов целях получения свидетельства. Только аукции. Мы кое-как этот перестроили хотя бы в документах, что написали, что у нас тоже только аукции готовят. Но по факту дали, дают это разрешение только аукциям при госчемных заведениях. Мы не сможем сдвинуть этот пласт. Тем более, что мы рассматривали данный вопрос на АЭТЭ недавно. Вот в следующий год 700 пилотов. Я не говорю о тех же проблемах, в которые сегодня пилоты застряли. Вы Сейчас имеете в виду вертолетов или самолетов, самолетов? Самолетов 700. Из них Аэрофлот заказал на следующий год 335. Это потребность 700? Это то, что ему кровь как нужно, уже по плану. Но остальные мне не что достанется. То, что там запланировано еще 100 пилотов из Омска, это максимум, что они на что сегодня готовы. Мы не понимаем. мы Этот вопрос ставит перед правительством. Уже Минобор уже то склонен к тому, и мы с ними встречались, о том, что мы не понимаем, что такое высшее учебное заведение и что такое подготовка пилотов. И что мы вообще финансируем. Потому что сегодня... Эти учреждения, которые готовят пилотов у нас, они висят на балансе государства, висят на балансе Минтранса. Это единственное министерство, которое от Миноборов получает деньги на финансирование своих учебных заведений. И на недавнем совещании таком, где проводилось совместное заседание образовательных учреждений Минтранса с присутствием Миноборов, сказал, что мы вам выделяем 12 миллиардов, и мы не понимаем, куда вы эти деньги тратите. Но в мире такого нет. Коммерческих пилотов спокойно готовят все рвуты.